Я забыл в первом видео рассказать о сайте. Здесь есть основы по таблице, как ими пользоваться, про что-то здесь даже добавилось еще, много этой инфы более подробно расписано, чем на других источниках, которые были в первом видео. Обязательно изучите, посмотрите, дополните знания. Это прям сайт, который нужно задрачивать э, с одинаковой частотой. Это как подсказка будет всегда. То есть, I love Lua, там дается представление, информация, база. А здесь именно примеры конкретные темы. Это не одним списком идет, а здесь все это разложено по частям. Сегодня мы будем писать первый скрипт, так как в первом уроке мы изучили функции с mta. всего состоит обычный скрипт, структуру, которую нужно было вам выучить вместе с... вместе с функциями mta поэтому я считаю что вы это уже все знаете и мы можем перейти к созданию первое это мы создаем файлик я уже создал папочку тест в ней создал три файлика Метод я как всегда скопировал Никогда не запоминал, как она пишется с нуля. И записал здесь, что у нас есть серверная часть, есть клиентская часть и основную информацию о скрипте, которые можно, в принципе, и не заполнять. Но я заполняю. У нас есть клиентская, есть серверная. Чем они отличаются? Тем, что серверная часть работает со всеми игроками одновременно, а клиентская работает с каждым игроком одновременно. В чем разница? Допустим, у нас есть функция Output chatbox. Привет. И здесь мы указываем, указываем, допустим, цвета. RGB. И здесь мы не указываем ту вещь, которая указана серверной. Здесь мы можем указать либо root. Для всех игроков показать сообщение, либо... Нам нужен какой-то особенный... Пусть, я. Вот это сохраняем и получается в данном случае у нас вводится сообщение для а, клиента, для любого подключенного игрока, который скачал данный ресурс. А здесь именно для какого-то конкретного, но надо также учитывать и сравнение, о чем я хочу сказать. Добавляем Handler. То есть при входе на маркер, он клиент маркер hit. Он для какого-то маркера, на путь будут все маркеры, которые у нас есть. Здесь первый это элемент, в который мы зашли, и а, измерение. Одинаковое оно с тем элементом, который зашло на маркер или разное. Итак, если у нас элем, элемент. Это именно тот самый человек, который зашел и одинаковое измерение. Тогда мы выполняем какой-то код. Вот. А, я не могу проверить, это работает это сейчас или нет, но у меня были такие моменты, когда я создавал функцию, которая открывала, допустим, какое-то там окно. We create Window окно И это окно открывалось для всех, у кого есть, э, для всех, кто скачал клиентскую часть. То есть заходил на маркер только я, он открывался всех. По идее, по идее, это должно работать только для игрока, который да, эту функцию привел в исполнении но на всякий случай я перестраховываюсь и уточняю в данной данной функции что именно тот игрок который зашел он и является локальным игроком которому этот файл пришел в исполнение то есть клиентская часть здесь изначально локал Player, это и есть мы. Это и есть мы. Люди, которые скачали этот файл. то Здесь не нужно это задавать, откуда-то получать, потому что на серверной части а, во многих функциях нужно указывать, какой игрок именно зашел. И в event хендлерах также а, указывается, какой игрок, допустим, ввел команду. Вот, допустим, как создать команду. команда, команда, здесь мы пишем функцию и здесь обязательно аргумент первый идет, это игрок, который вел команду дальше, э, команду, которую он вел и аргументы, первый, второй, через пробел, который он указывает, то есть здесь э, player, аргумент, если мы будем создавать ту же самую команду здесь, То здесь это аргумента этого уже нет так как тут изначально понятно что вводит его локал плеер вот поэтому здесь я этот элемент уточняю что этот человек который зашел это именно тот человек то есть это именно мы и именно нам нужно это окно создавать для нас не нужно его создавать для всех сразу на серваке игрока а именно для нас вот этот момент я хотел уточнить Итак, так как мы сегодня переходим к написанию готового скрипта Тьфу, что я имею в виду, Написать скрипт Наша цель сегодня Один человек в комментариях просил написать телепорт по маркерам. А я хотел сделать кое-что еще проще. То, что я даю всем, кто обучается у меня лично по программированию МТА. Это когда заходишь на маркер, ты получаешь оружие. Поэтому мы совместим и то, и другое, скорее всего. и Поэтому просто сделаем телепорт по маркерам. А, еще там человек просил э, сделать выдачу денег по маркерам, которые тоже постоянно там появляются, исчезают. Поэтому совместим тогда так. Мы сделаем телепорт с маркера на маркер а, в здании какое-нибудь. В этом здании мы сделаем появление каких-то маркеров, на которые мы заходим сначала на один, а потом на второй. Это будет э, на уровне университета, потому что когда учишься в университете, там тебе дают такие задания, которые... Ну, то есть а, как бы тема пошла, и ты ее еще не изучил, но примеры тебе дают пиздец какие, и тебе нужно за этим всем успеть. Вот. Этот уровень, который сейчас будет, он не начальный, он средний. И поэтому, если я сейчас что-то буду рассказывать, объяснять, писать, это, это долго. Я обещал сделать видео на 15 минут, поэтому я это все сделаю в чуть ускоренном варианте. И если вы что-то не поймете, то так же, как и всегда задаете вопросы в комментариях либо на форуме, ссылка на котором тоже в описании подключаемся к нашему серваку а я пока пишу начало скрипта так, у нас есть маркер, мы будем локал, маркер, рейт, маркер. А сразу же включаю этот баг чтобы посмотреть будут ли какие-то ошибки и сразу их на ходу устранять так, сделаем маркер здесь Берем позиции. 10.82 и маркер обычно на 0.8 выше, чем обычно, чем, чем нужно, поэтому здесь поставим просто 10. Так, теперь дальше мы указываем тип. Цилиндр, размер 1.0, цвет какой-нибудь такой. Небольшой, вполне нормально. Так, чуть выше. Окей. сегодня я хочу сделать попроще, чтобы так много не писать. Сделаю так. Так. Если этот игрок и находится в одном измерении, тогда камера позволяет делать затемнение экрана чтобы не лагало при телепорте потому что есть такие бесящие подергивания когда телепортируется игрок резкий который приводит к уильту поэтому сюда рекомендую делать затемнение это у нас не серверная сторона поэтому здесь павэн не получится так по так так так так поэтому для простоты сделаем здесь. Почему? Потому что есть такая замечательная функция, как spawn player, и она нам позволяет спавнить игрока на определенные координаты, в определенном измерении и в определенном интерьере. Здесь пришлось бы писать больше кода, а здесь это было бы быстрее при написании, поэтому я выбрал серверную часть сейчас, перешел на нее. В принципе, разница писать на клиентской или на серверной нет, но я просто привык делать все на клиентской. Очень много заказов идет именно там, по дизайнам. Они все на клиентской пишется, поэтому я начинаю с клиентской. Так, мы спавним игрока в иммуницию. Опять и мы поднимем, чтобы игрок не застрял. Так, дальше идет у нас поворот игрока по сей. Дальше у нас идет.. скин, как я помню, мы его уже берем, где модул, элемент модул, дальше у нас идет э, измерение и интерьер, ну, я, в всякий случай, проверю, игрок, позиция, поворот, скин, интерьер, интерьер, а потом измерение. Так, все, мы экран стремили, экран обратно вернули, заспавнили для крюка. Так, а еще было бы неплохо сделать мастер выхода отсюда. Так, ну ладно, будем губно ходить. хочу это все оптимизировать сейчас. Ну, скажи, как это можно сделать? Можно? здесь сделать вот так хотя ладно так и сделать чтобы не писать все это по тысячу раз сразу то есть мы берем те маркеры которые созданы ресурсом они а все которые есть на сервере и сделаем вот в данном случае мы сделаем так если Source. GetElementInterior. Okay. Source это маркер, на который мы зашли. Если интерьер этого маркера а, равен 0, тогда мы воспроизводим этот Другой код. Здесь тоже у нас гормакой пойдет. Мы будем исполнять игрока отсюда уже обратно на улицу на эти позиции. так. Вот так. Так, оттуда туда, оттуда туда. Два маркера, так, и... Внутри магазина надо маркер. Так, подвинем куда-нибудь игрока. Посмотрим, куда нарастает у нас позиция, когда мы двигаемся. Значит, мы идем в плюс. Маркер будет сзади здесь у нас. Это я не знаю, пусть будет три. Пусть мор будет. Здесь так. Здесь будет. Нет. Здесь маркер сзади будет, но будем -э -э, телепортироваться спереди. Так, сохраняем. А, да, мы забыли а, маркеру сделать интерьер. совсем то что я хотел так вы заходим на маркер он не хочет он не хочет ничего делать окей Ага. маркер был слишком низко поэтому у нас ничего и не выходило вот я кстати и обратно да вот здесь маркер работает отлично хоть камера на серверной стороне требуют от нас уточнения, поэтому здесь мы ушку e ставим, то есть мы нее экран именно нам, они а все на сервере, то есть мы зашли на маркет, затемнилось все, мы появились, ничего нигде не лагает все отлично. Для красоты, для красоты я еще добавлю Заходим теперь на какой-то маркер, у нас просто стопорится, и мы не можем двигаться. Это более круто выглядит, чем просто какая-то дичь. Когда он у нас француз затемняется, мы еще проходим, бродим. Так это выглядит более красиво, как мне кажется. Этот маркер для красоты мы еще чуть ниже сделаем расположенный нос действует все работает отлично теперь будем делать э, систему меток создаем таблицу как раз который в кронусе расписан как их делать красиво правильно как с ними оперировать э, делать их разные сложности и так далее создаем таблицу метки ничего необычного так и сделаем так и оставим Метки будут у нас иметь какие-то позиции, находящиеся внутри этого помещения. 288, 281, 201 И таких меток мы сделаем 3, чтобы сильно не затягивать. Потом все остальное идет по аналогии. Тут надо менять только координаты. Код меняться у нас не будет. 5. Все. 5, 4, 5. <к sweetheart> <chỗ habitat> так, теперь значит метки, метки, метки, метки. Даже не представляю, как этот человек в комментариях э, этот человек слишком как зло звучит. Как, в общем, я не понимаю особо, как их применять. Но пусть будет создана одна метка. И потом, когда человек заходит на эту метку, будет появляться вторая. Так и сделаем. Он пикап Он ресурс рук. также Так. Создаем пикап. Сначала мы сделаем так. Рандом рандомные метки от одного до метки до конце таблицы от одного до да, трех рандом мы создаем рандомный кап зову его пап э, привет э, так позиции у нас будет из метки поэтому не дальше что... Рандом, дальше у нас первая полиция X, Y, X, Z, дальше тип, тип у нас будет кастомлейф, и мы выберем деньги, 13.12. Так вот, когда мы будем заходить на этот пикап, мы будем удалять старый, то есть если E, зеленый, тогда... Дименшн там точно есть, если точно. Пикап хит. Нет, Дименшн здесь нет. Они задали ему высокий элемент интерьера. Да, так, мы, значит, заходим на пикап. Удаляем. SOURCE, Даже лучше будет делать функцию, чтобы так он будет находиться. будет нам создавать, создавать эти все Значит, Ход запускается, создается пикап рандомный мы заходим на пикап, который был создан если у нее элемент, тогда мы уничтожаем текущий пикап, на который зашли и создаем новый пикап и кроме того мы еще сделаем а, будем выдавать деньги это нам тоже удобно, потому что деньги выдаются на серверной стороне на клиентской стороне выдаются ну как как бы цифры меняются в худе но это не деньги на самом деле их нельзя потратить, ничего нельзя с ними сделать они просто показываются в худе и все а на второй стороне они выдаются по факту в флэрмане ну, допустим там тысячу долларов и еще мы это сделаем через таймер попросили я помню сделать это, чтобы спустя время было, поэтому сделаем через таймер, через 2 секунды повторить ешку, не все, окей, так, деньги получили, второй, типа. подняли, деньги получили, так, еще один, где-то есть на этом месте, но, собственно, вот так вот он вообще и работает, тем самым мы научились делать маркеры с телепортом. То есть мы зашли, телепортировались, все круто, все получается. Сделали внутри те самые пикапы. И еще я хотел сегодня показать триггеры с одной стороны на другую. В чем смысл этих триггеров? мы не укладываемся сейчас это сделать поэтому это будет либо вашей домашкой вы будете сами разбирать этот момент либо это будет следующем видео.